Здравствуйте! Некоторые любители орхидей говорят, что орхидею очень трудно заставить цвести. На примере орхидеи Фаленопсис я хочу рассказать, что это не так. И также, какие условия нужны для того, чтобы наша орхидея цвела. Освещение. Восточное окно будет идеально для ваших фаленопсисов. Если у вас западное окно, летом притеняем в обеденную пору. Если южное, притеняем где-то часов с десяти утра и до шести вечера чем-то тканью тканевым ролетом вот чем-то таким второе условие субстрат нам нужен сосновая кора плюс древесные уголь сосновая кора одна десятая Дре... часть десятая часть от сосновой коры где-то древесный уголь. Может чуть меньше, но ни в коем случае не больше. Субстрат наш потихонечку разлагается, если у вас орхидея растет. И раз в два года приблизительно мы пересаживаем в новый субстрат, если не возникает никаких проблем. Не переливаем ее. Ну, в общем, не догниение корней. В общем, без, если растение просто растет, без проблем мы пересаживаем в новый субстрат раз в два года. Так, третье условие цветения орхидей это правильный полив и удобрение. Правильный полив это что? Мы поливаем свою орхидею путем погружения. ставим в тазик или ну, в какую-то емкость немножко большего размера чем наш горшочек сверху проливаем водичкой и где-то на пальчик чтобы вода не доходила до края горшка налили водички 10-15 минут орхидея постояла напилась мы выставили, убрали орхидею из емкости и поставили в кашпо вот такой полив. Как определить, нужно, нужен полив или не нужен? Если в вашей орхидеи вот такие зеленые корешки здесь, и горшки этого цвета зелененького, то ваша орхидея еще пить не хочет. Если вам через горшок видны вот такие белесые корешки и нет капелек испарения на горшке, значит, ваша орхидея готова пить. И мы поливаем. Дальше. Удобрение. Я Свои фаленопсисы удобряю летом через полив. Развожу удобрение в половинной дозе. Вот написанного на упаковке. И поливаю растения. Следующий полив чистой водой. Также можно производить подкормку. Удобрение растений не через орунт, а на листике. Но мы брызаем не с верхней части листиков, а с нижней части. Почему? Потому что если мы на верхнюю часть побрызаем вот сюда и в центр, в розеточку наших листиков проникает вода. Ее нужно или срочно выбрать промокнуть, чтобы не было гниения сердцевины орхидеи ростовой точке, которая находится вот здесь. Дальше. И благодаря этим условиям Ваша хорошую корневую систему. Я Вам хочу показать вот эту орхидейку. Видите, вот корешок свежий. Вот это свежий корешок. Вот маленькие, новенькие корешки. Вот здесь свежие корешки. И очень много окончаний растущих корешков. Вы можете видеть. Вот, эта орхидея была куплена в конце мая. Пока она не процвела, но в то же время нарастила один листик и второй, и выпустила уже один цветонос, которым мы с вами ведем. Один цветонос, за которым мы с вами ведем наблюдение. И вот посмотрите, пожалуйста, вот здесь есть второй цветонос. Где-то в конце ноября эта орхидея будет цвести на двух цветоносах. Каждая орхидея, фаленопсис, может просвести в год как минимум три раза. Я вам сейчас это докажу. Вот на этом растении со снятыми листиками очень хорошо видно, что очень много цветочных цветоносов и цветочных почек. Посмотрите, пожалуйста. Вот у нас цветонос первый. С этой стороны над другим в пазухе другого листика уже цветочная почка. Дальше. Под следующим листиком есть цветонос. Вот здесь опять набухшие. Ну, тоже цветочная почка, которая не процвела. Вот опять. опять цветочная почка и дальше опять цветонос Эта орхидея у меня цвела не менее трех раз в год если процветал один цветонос на следующий раз если один цветонос процветал например на новый год на следующий раз к маю месяца Выпускался второй цветонос и этот цветонос процветал дальше. Поэтому заставить свести орхидею, фаленопсис очень просто. До свидания. Удачи разведение орхидеи. Если вам понравилось, моё... было полезно моё видео, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. До новых встреч.